Здравствуйте всем уважаемые подписчики, зрители, друзья. Вот такая сегодня работа под пение птиц. Как это выразится работа на пленэре. Где-то месяц назад, предыстория данной работы, здесь у нас в полях меняли опоры. Ну, естественно, кабель оптический поскидывали. Электрики. Вот. А те, кто шел за электриками и благополучно здесь выпиливал деревья под данной магистралью, просто этот кабель, который был на земле, бензопилой весь попилили. И тогда это было ветрено, снежно, холодно на скорую руку здесь сделали вставку вот таким вот образом вот сделана вставка сейчас я ее вам получше вот муфты висят прямо в пролетах одна ну и там дальше вторая вот сегодня наша с вами задача будет все это дело переделать восстановить по нормальному то есть монтажники перетянут Сейчас кабель приедут. Ну и мы с вами все это дело будем переваривать. 2 24-ки в приятной обстановке, скажем. Ветра нету, снега почти нету. Уже вот такая вот у нас погода. Сегодня должно быть плюс 6, плюс 10 приблизительно. Вон вторая муфта висит на дереве. Сейчас Давайте до нее, может быть, дойдем. Тоже вам покажу. Вот таким вот способом тогда восстанавливали. Восстанавливали, восстанавливали. Вот Одна в пролете, другая... Вот так вот на дереве. Ну, будем исправлять. Ставим домик. Сейчас, я думаю, где-нибудь мы его вот в том районе поставим. Разложимся, столики и так далее. Ну и начнем. Начнем. Все, что дальше будет происходить, естественно, сниму и покажу. Вот так, ага. Так все, шикарная. Сейчас я ее поправлю. Надеюсь не унесет. На всякий случай. Наш чудо-домик. Ну, теперь наш домик собираем для работы. Ой! Кругом ветки. Так. Ставим нашу печурку. Вот она родная. Хоть сегодня и тепло, но здесь очень сыро. Вот, как вы можете видеть, прям лужи чавкают. Еще на выставке охоты и рыболовства, которая недавно прошла, приобрел себе вот такой вот стульчик для работы. Не знаю. Удобно будет неудобно, но во всяком случае, думаю, что будет лучше, чем на обычном. Потом э, трубы, вот эти вот, тоже мы к печурке к нашей приделаем. Ну и все, собственно, останется нам ждать тех людей, которые будут затягивать этот кабель, перетягивать и так далее. Их будем ждать. Они приедут, все это сделают. Затем мы сварим. Но ну, одно и то же я повторяю уже несколько раз. Вот, поэтому смотрите. Думаю, будет интересно. Вот, подали нам муфточку. Отрезали один конец. Сейчас мы ее крепим в стол. Разбираем. Извлекаем старый хвост. Конец. Заводим новый. Ну, смотрите. Так, зажата муфта здесь э, срезал я уже стяжечки такие без изоленты это у нас приход это уход который откусаны сейчас мы вот это все распутываем извлекаем и термоусадки все естественно отрезаем затем заводим новый кабель сюда уже в новое скорее всего будет в новый ввод ну, зачищаемся. Зачистки я уже показывал вам несколько раз. Еще раз покажу. Зачищаем, укладываем все и варимся. Так, кто-то вот спрашивал про зачистку. Так вот. Раз. Зажали. Делаем пару оборотов. Поджимаем еще пару, и потом стягиваем с одной стороны и то же самое, также стягиваем с другой стороны, то есть разрезаем вдоль разрез происходит из-за того, что здесь вот этот нож он вращается, поэтому можно и вдоль и поперек резать Так, смотрим, где у нас прорезь одна. С противоположной стороны делаем вторую. Готово. Теперь у нас кабель спокойно вот так вот на две половинки раскрывается. Можно спокойно все это дело зачищать. Так, продолжаем. За чистку так, так, так, так. Дальше ножницы специальные для кевлара. И удаляем все вот эти ниточки, всю защиту. Обмотку вот эту тоже. Главное не отрезать модуль. Все остальное это ерунда. Сняли. Так. Теперь мы его расплетаем. И откусываем дальше разбираем все это дело по повиву модуль разбираются по повиву от красного ну и в сторону либо по часовой, либо против все зависит от того как идет повив то есть красный первый модуль Желтый у меня второй. Ну и по порядку третий, четвертый, пятый и шестой. В данном кабеле 6 модулей. Итак, кабель в муфте. Далее, как всегда, мы отмечаем. Где-то сантиметр берем. Сантиметр от вот этого крепежа в эту сторону. То есть вот сюда, вот от последнего крепежа сантиметр вот сюда. Отмечаем и снимаем сам модуль с волокон изоляцию. Готовим вот такие вот маленькие салфеточки для того, чтобы снимать гидрофоб. И потихонечку начинаем работу с модулями, точнее зачистку. Все это желательно делать по очереди и как можно аккуратнее. Стягиваем модуль и сразу же салфеткой удаляем гидрофоб. То же самое с остальными пятью. Обязательно после снятия оболочки с модулей и удаления гидрофоба обычной сухой салфеткой обязательно их нужно протереть спиртом запропилова вот либо дегелем ну я протираю спиртом до характерного свиста вот для того ну во первых чтобы до конца удалить жир ну и во вторых если вы этого не сделаете у вас циферки вот эти вот маркеры они просто не приклеятся есть резиновые такие штучки с цифрами маркеры они очень удобно тоже их одевать и можно сюда, то есть они не клеятся, просто одеваются, как трубочки такие. Вот. Но они у меня очень толстого размера, вот, диаметра, и здесь они соскальзывают, то есть неудобно, поэтому мне приходится все это дело отмечать наклейками. Вот. Протираю и размечаю, то есть ну, модуль как пятый, пятый, первый, первый, только на волокнах. Вот они наши шесть отметочек. Теперь все укладываем в кассету. Вот даже не знаю, подмотать изолентой или нет, ребят. <свят> Оставляйте комментарии, как это сейчас можно говорить. Можно, не, можно, модно говорить, я уже заговариваться стал. Подматывать здесь изолентой или не подматывать? Как вы думаете? Сделал так. Значит, теперь у нас приходящие волокна у нас отмерены уже. И отмеряем. Волокна уходящие. Ну, почти ровно. Небольшой хвостик. Вообще, если хотите, чтобы все это получалось гораздо быстрее, можно заранее отмерить, ну вообще многие так и делают, заранее отмеряют модуль, заранее его зачищают, то есть некоторые даже до ввода в муфту или до крепления. Рулеточкой отмерили, на каком расстоянии зачистить модуль. И также рулеточкой отмерили, один раз вот волокна уложили, развернули, примерно рулеткой замерили длину волокна, и потом уже, чтобы вот так вот постоянно не накручивать, просто рулеточкой замеряем и откусываем, отрезаем так, как нам нужно. Приходящие и уходящие. Все, в принципе, сейчас мы снимаем лак, уже зачищаем непосредственно все волокна. И потом приступаем к сварке. Бывает, что они отламываются. Но это не страшно. Вот. Как в данном случае. И это зависит, как многие могут сейчас сказать, что у тебя настройка вот этого вот инструмента неправильная. Нет, ребята, все правильно. Просто есть последнее время почему-то я уже неоднократно это упоминал э во многих кабелях волокна стали очень хрупкими почему-то в одно вот в одно и то же время прям как хрустальные Оно не зачищается оно ломается э очень жесткий лак и так далее и при зачистке и при сколах такое происходит оно просто-напросто отламывается, оно не колется и не зачищается. Бывает даже так, что зачищаешь-зачищаешь вот, в одном кабеле. Один модуль нормальный полностью, вот, снимается идеально, как по маслу. Второй модуль берешь, два волокна нормальные, два волокна или три. Ну, ни в какую не хотят. Ломаются и ну, не знаешь вообще, что с ними делать поначалу грешил на инструмент поначалу грешил на скалыватель скалыватели перепробовал не один и даже не три вот. везде все одно и то же то есть либо упало качество кабеля либо я не знаю в чем проблема все все волокна у нас зачищены все волокна у нас подготовлены Оба кабеля одинаковые, то есть получается у нас по 6 модулей в каждом кабеле, и в каждом модуле у нас по 4 волокна. Они все будут варить вся цвет в цвет. Все, то есть особой схемы нам не нужно, здесь у нас прямые волокна. Приступаем к сварке. Так, ну, готовы мы к сварке. Сварку я вам, в принципе, уже показывал неоднократно. Производим скол и производим укладку и сварку. Сейчас покажу. Ну что, понеслась. Не очень все это будет быстро сегодня. Сегодня. С одной стороны нам нужно торопиться. С другой стороны, поспешишь, людей насмешишь. Поэтому нужно постараться все сделать как можно аккуратнее. Чтобы это все работало, работало и работало. Потому что еще раз в эти поля идти уже не очень хочется. Все, ребят. Как обычно, сварка. Дальше я уже вам все показывал Сейчас сварю Все это 24 волокна Уложу в муфту, покажу финал И будем перемещаться уже на следующую муфту Вдоль По полям, по лесам Ну вот готовая муфта у нас первая Мы ее пока так оставляем Не стал я доснимать Просто сегодня надо побыстрее Народ сидит без связи Оставляем пока так ее Пойдем варить вторую сейчас Ну и здесь вот так вот на опоре будет крестовина, точнее не будет, она уже есть. И пока я буду варить следующую муфту, данную крестовину, напарник уже уложит муфту. И дальше уже вот тот кабель, который пошел туда, провис. Там уже ребята-монтажники будут отдельно подтягивать его. Такие вот пироги. Убираем наш сказочный домик. И нам нужно будет вот туда. Туда пять пролетов по просеке. Все. Ждите продолжения. Итак, это к слову о том, сколько занимает сборка палатки. Ну, в общем-то, все. Пока все на этом. Сейчас идем туда. Да, собираем мусор. Все остатки за собой нужно обязательно убрать. И уходим. Уходим дальше. В принципе, после нас много не остается. Но все равно все это собирается. Все, ребята, продолжаем. Решили не тащиться пешком, а поехать на транспорте. Доедем, не доедем. Фиг его знает. Вроде дорога накатана. По идее, должны. Вроде доехали. Не совсем Надоехали. доехали О, Во, вон крестовинка висит на столбе Ну, здесь хотя бы ближе, чем оттуда Все, перетаскиваем Перетаскиваем, перетаскиваем Сейчас покажу, какой бардак в машине Вот так вот Поднимаем И в таком состоянии таком состоянии ездим не всегда конечно но частенько все ребята смотрим сразу вспоминаются стихи про Федоре на горе а посуда вперед и вперед по полям по болотам идет и чайник сказал утюгу я больше идти не могу Почти на месте Сейчас где-нибудь здесь разместимся И уже Продолжим съемку Здесь хорошая прям такая полянка Глины, правда, много Но Вроде бы вот здесь вот сухо Где-нибудь тут а... и остановимся. Вот такие раритеты, ребят, тоже в лесу попадаются. Идешь-идешь по лесу, идешь-идешь, а здесь раз и котики. Хоть снег лежит, но почему-то идет очень сильный запах грибов. Все, садимся за стол переговоров и начинаем уговаривать очередную муфту. Ну что ж, очередная муфта после переселения. Кабель уже введен. Также мы все это отмечаем и зачищаем. Так, муфта у нас до этого уже здесь стояла, поэтому все остатки стяжек пластиковых хомутов тоже кому как больше нравится терминология все то же самое сантиметр от края отмечаем, для чего отмечать? Ну, для того, чтобы все это быстрее происходило чтобы каждый раз каждый модуль не отмерять мы его Отмечаем и зачищаем. Затем одеваем наклейки. Приклеиваем. Так Готовим. На этот раз у нас получается 12 нам нужно маленьких салфеточек таких для снятия, для удаления гидрофоба. Так, три делаю просто салфетку складываю вот так и на кусочки отрываю и три кусочка делаю для протирки спиртом. Всё. получается такая кучка и с этой кучкой дальше мы и работаем все стараемся делать как можно аккуратнее и желательно усаживать вот заднюю термоусадку которая на вводе после того как вы зачистите все волокна и уложите их в кассету, отмеряете и уложите. Для чего? А для того, чтобы потом не пришлось вам эту термоусадку срезать, если, не дай бог, вы где-то что-то заломали. Были у меня такие случаи, причем не один раз. Вот после второго или третьего раза я перестал сразу термоусадку усаживать всегда делаю сначала зачистку волоком и укладку иначе может это все плохо закончится даже не то чтобы плохо но неприятно будет это лишняя трата времени так хотя бы можно будет сразу его перезачистить перезавести кабель а так придется потратить время на съем старой термоусадки для того чтобы ее снять кто знает тот поймет ее нужно сначала разогреть горелкой потом срезать ножом аккуратно острым ну и так далее в общем это лишняя трата сил и времени Вот столько вот, не знаю, сфокусируется, нет, видно. Видите, сколько остается гидрофоба на салфетке, вот между тем мы шесть. Модули зачистили, теперь берем спирт изопропиловый, не питьевой. И прямо Это я беру по три и протираю спиртиком. Также до характерного скрипа. Одной салфеткой 3. и другой салфеткой тоже три модуля. Протираем. У этого спирта своеобразный запах, пахнет котиками, и после него кожа на пальцах вся сохнет, белеет, такая делается очень неприятная. Но это издержки профессии. В перчатках такую штуку не сделаешь. Все, теперь переносим сюда наклейки с модулей на волокна. И здесь ужимаем. То же самое делаем с другой стороной. Все отмерено, все уложено. Зачищаем лак. И, собственно говоря, варим. И смотрите, что я тут показываю вам средний палец. Просто так удобнее держать волокно. Так сказать, отмерять я его привык. По среднему пальцу левой руки. Повторю, в сотый раз лак очень жесткий здесь. И волокна бывает, что ломаются. У нас основная задача, как можно быстрее сварить первые три модуля. Точнее, даже не три, а два. Они самые-самые основные, самые важные. То есть по ним идет вся связь, основной сигнал. Остальные... Пока не задействованы. Поэтому сейчас, наверное, зачищу я сначала два модуля с каждой стороны. Проварю, а потом уже спокойненько доварю остальные. Ну и покажу еще раз, как это происходит. Таинство сварки. Вот видите. Таинство сварки, таинство сколов балоком. Ну и так далее. Все, делаем вторую сторону и варим. Все, ребята, вот так выглядит муфта сваренная. Крупным планом возьму. Сейчас будем усаживать термоусадки. Вот теперь подальше. Усаживаем термоусадочки и убираем ее на столб. Вот туда, в крестовинку. Ну, дальше я так думаю, что. Снимать смысла нет пока. Вот. Ну и в принципе, вроде бы как все. Потом покажу, как она уже на опоре. И к дому. Вот так вот работаешь, работаешь, работаешь, работаешь. А потом раз так на дерево. А здесь вот такая вот штука. То ли засидка охотничья, то ли детский шалаш. Непонятно. Попробуем обойти с другой стороны. Ой, не бы. Да, похоже, что это охотничья засидка на зайца или на кого там. На кабана, может быть. Такие поля, скорее всего, здесь в долгие зимние дни или вечера охотнички сидят. В общем-то все. Сейчас Михал Степанович повесит муфту, крестовинку, и на сегодня наша работа закончится. Вот, поэтому всем желаю хорошего, хорошего настроения, хороших предстоящих праздников. Всех дам с наступающим 8 марта. Всем вам здоровья, счастья. Весна. Сегодня замечательно пели птицы. Вот, что еще сказать? Подписывайтесь. Кому нравится, ставьте лайки, задавайте вопросы, ставьте дизлайки, кому не нравится. Всем удачи. Ну и до встречи. До встречи. На нашем канале, на моем канале. Скоро пойдут рыбалки, скоро Астрахань. Ну и работа. Может быть пару-тройку дней выложу еще что-то про работу, потому что там подключения какие-то у нас вырисовываются. В общем, всем пока.